И всех приветствую на моем канале, я Иван Нумизмат И сегодня я расскажу вам о трех юбилейных монетах СССР Это 50 лет со дня советской власти, установления советской власти Также 100 лет со дня рождения Ленина и эмблема Олимпийских игр Что ж, давайте начнем, пожалуй, с монеты 50 лет советской власти Данная монета была выпущена в 1967 году. Тираж данной монеты составляет 52 миллиона. Гурт «Слава Великому Октябрю» звездочка 1917-1967. На лицевой стороне мы можем увидеть Ленина, ССР и звезду. На задней же стороне мы можем увидеть Флаг СССР, 1 рубль и 50 лет, лет советской власти. Диаметр данной монеты составляет 31 мм, вес 11,25 грамм, металл, медно-никелевый сплав. Что ж, а мы переходим к следующей монете. И следующая монета это у нас 100 лет со дня рождения Ленина. Выпущена данная монета в 1970 году. Номинал у нее 1 рубль. Тираж данной монеты составляет 100 миллионов штук. Цена в хорошем качестве 100 рублей, в среднем качестве 70 рублей. Гор данной монеты представляет собой звездочку, точку, звездочку, точку. На лицевой стороне мы можем увидеть Ленина. Также цифры, когда он родился и 100 лет, то, что использовалось с дня его рождения а на другой стороне можем увидеть флаг ССР, сами буквы ССР, 1 рубль и 100 лет со дня рождения Ленина. Диаметр данной монеты составляет 31 мм. Сплав, ну, то есть медно-никелевый сплав. У нас вес составляет 11,25 грамма. Но мы переходим к следующей монете. Следующая монета это у нас эмблема Олимпийских игр. Выпущена данная монета в 1977 году. То есть сейчас мы можем увидеть перед собой Олимпийские кольца. Также эмблема Олимпийских игр. Выпущена она к 1980 году. Представлен флаг СССР. Также написано СССР. И 1 рубль. Тираж данной монеты составляет 9 миллионов штук, диаметр 31 миллиметр, вес 12,8 грамма и металл-медно-никелевый сплав. Гурт у нас 1 рубль. Ну что же, дорогие друзья, сегодня я обозревал вот эти три монеты юбилейные. Также ждите новых выпусков по обзору других юбилейных монет СССР. С вами был Иван Нумизмат. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!